Действительно ли НЛО является признаком или, во-первых, можно спорить, существует НЛО или нет, и второй, более важный вопрос, связано ли НЛО как-то с внеземными цивилизациями. Во-первых, скажу, что вот в данном случае, Uh, ну да, тут слово немного в другом значении использую. но в целом мне хочется, чтобы к нам прилетали инопланетяне, чтобы они вообще существовали, чтобы они где-то летали. Это просто интереснее, то наша повседневность такая, и тут хоп, они прилетают, это интересно. Uh, у меня был личный опыт, я увидел НЛО, я находился, это было в детстве, я находился в турпоходе, и вот вечер, почти ночь. И я вдруг вижу огромный желтый шар, проносящийся вдоль горизонта. И у меня первая мысль – ну, наконец-то, я вас уже заждался. И потом я вижу, что это просто облака быстро несутся мимо Луны. Но в тот момент, когда я думал, что это они, это было НЛО. Поэтому здесь просто вопрос определения. НЛО… И многие, кто говорят, я видел НЛО, это иноп... инопланетяне, они забывают об этом, что НЛО это просто неопознанный летающий объект. По сути, НЛО это означает, я вижу что-то в небе, но при этом, если ты что-то увидел в небе, совсем не значит, что это доказательство существования инопланетян. Так что в целом, да, я бы хотел, чтобы они посещали нас, чтобы была возможность перемещаться между галактиками, чтобы в принципе другие цивилизации где-то существовали. И, конечно же, на сегодня никаких научных оснований не существует полагать, что где-то есть разумные существа, кроме нас. Единственное самое убедительное научное основание этому — это сам факт существования нас. То есть если в этой вселенной, в принципе, эволюция вещества доводит до состояния того, что это вещество начинает собираться на скептиконы и читать друг другу лекции, значит, где-то подобное возможно повторить и на других планетах. То есть другие цивилизации внеземные, в принципе, возможны. То есть наша Вселенная, законы физики в этой Вселенной позволяют это. Значит, где-то, наверное, они есть. Но никаких признаков того, что они как-то проявили для нашей науки, на сегодня нет. Там палеоконтакт предполагали, может быть, кто-то слышал про звук ВОУ, сигнал в радиодиапазоне. Но ничего из того, что на сегодня накопила наука познания Вселенной, Ничего из этого не говорит, что где-то что-то разумное, кроме нас, во Вселенной существует. Так что верить хочется, но пока это вера. И вот теперь НЛО. Кажется, хотелось бы увидеть вот такую вот тарелку, но чаще всего, когда заходит речь об НЛО, мы видим какие-то непонятные, невнятные огни в небе, это в лучшем случае, либо что-то совсем такое, еще менее определенное. Причем вот это самое настоящее НЛО. Вот здесь показано, мы сейчас попозже про это поговорим. Это неопознанно, летающий объект, это реально огни в небе. Но мы сейчас чуть позже их еще коснемся. Так. Вот. Теперь по поводу личного опыта. У каждого может быть такое, что глядя в небе вы видите что-то, но не понимаете, что это. Поздравляю, вы увидели НЛО. И здесь есть некий Примерные рекомендации, в общем-то это не, не из какого учебника по охоте за НЛО, это просто я представил, что я бы делал э, в этот момент. И когда кто-то другой приходит там, в интернете ко мне и спрашивает, вот что это такое, там видео предлагает или фотографии показывает, э, я сразу начинаю выспрашивать обстоятельства где он находился географически, в какую сторону смотрел, как, в каком направлении он это видел, на какую технику снимал. И уже эти обстоятельства позволяют, если не разоблачить, там, если не найти инопланетян или найти доказательства инопланетян, но, по крайней мере, можно уже понять, что он увидел. Увидел ли он самолет, увидел ли он Венеру или еще что-то. То есть есть довольно простые, очевидные объяснения, и зная эти обстоятельства, легко можно определить, что это такое. Не всегда это бывает, конечно, в небе вообще много всего светится, мы сейчас тоже об этом поговорим, о некоторых частных примерах. Но в целом вот так. Чаще всего бывает не когда вы что-то видите, а когда вам кто-то начинает говорить о том, что я видел инло Тогда нам нужно… Стоп. Да, вот. Это рекомендация, если вам кто-то начинает говорить, вот я, значит, видел, и… Вот это лучше всего на этом остановиться, потому что либо вы уже знаете, ну, я больше интересовался этой темой, у меня просто более широкий кругозор представления и знаний о том, что действительно там можно увидеть. Но в целом не всегда можно определить. Вот здесь тоже очень важно, когда вы обсуждаете это, и вы считаете себя скептиком, и вы весь такой посмотрели лекцию «Зеленого кота» или просто почитали там что-нибудь про уфологию и про разоблачение уфологии, вы начинаете заходить с обратной стороны. Если уфолог, видя что-то непонятное в небе, по умолчанию считает, что это инопланетяне, есть ошибка… С захода с обратной стороны, и вы начинаете давать или предлагать ему кажущиеся вам рациональные объяснения. Но они далеко не всегда могут оказаться достоверными. То есть точно так же можно, у меня тоже это было неоднократно, и даже самые опытные наблюдатели, самые опытные астрономы способны ошибаться. Я тоже здесь сейчас приведу один из примеров подобного. Теперь пройдемся по... Так, что-то у нас со связью... Да, про фото-видео. Конечно, большинство примеров НЛО можно увидеть там в YouTube или в фотографиях. Тогда здесь нужно э, тоже ряд вопросов этому задать и определить. Первое, самое распространенное, что мы можем э, предположить, это фейк. Э, вообще, вот я забил НЛО в Петербурге, и большинство примеров у меня вот отсюда, и это одно из первых видео. Если я не ошибаюсь, это, из, наверное, из 9-го района фильм такой фантастический, ну, в общем и некоторые люди действительно всерьез верят в такие ролики, то есть мне присылали на полном серьезе видео, где где-то там из машины, из окна на большой скорости снят тысячелетний сокол, который там совершает посадку где-то в гаражах, и мне говорит: смотри, вот же, вот доказательства, но это, конечно, это довольно легко определить, если же мы смотрим и видим что-то менее убедительно нарисованное, то тут, конечно, уже приходится потрудиться. Еще такой пример из фотографии. Иногда подобные фото предлагают как, как доказательство существования или приближения небиру. Вот он, видите шарик в нижней части. Второй пример точно такой же, более очевидный. Вот, мне говорят, вот смотри, это же небиру подлетает. Либо да, либо НЛО. Здесь все просто. Это особенности съемки оптики. Я зашел в туалет, сфотографировал лампочку и увидел вот точно такое же явление. Просто мы видим яркий источник света очень хорошо, но в переотражении он очень бледен. Но кольцо, лампочки, спираль мы прекрасно видим. И вот здесь именно такая физика. Иногда люди видят атмосферные явления. В данном случае паргелий, так называемый, или подразделение или там часть похожего явления под названием Гало, когда вокруг Солнца или Луны появляется такой огромный, огромный круг, и в ключевых участках вот так по обе стороны появляются дополнительные источники света, в небе видны. Про это тоже можно найти фотографии, что это доказательство прилета Нибиру и все остальное. Но это просто оптический эффект, вызванный кристаллами льда, висящими в атмосфере. Это, в общем, тоже есть объяснение. Обычное атмосферное явление. Так, так. Да, вот оно, оно у нас объяснение. Что-то с сигналами у нас слабо. Инопланетяне мешают. Еще... Одно то же явление. Здесь сразу в данном примере можно о двух явлениях поговорить. Точнее о двух объяснениях, которые дают этому явлению. Здесь мы видим запись просто летящего самолета. Просто мы видим, под остр... смотрим под углом на э, э, конденсационный след, то есть белый след, который остается за самолетом. На закате они очень хорошо э, подсвечиваются там, где у нас уже в сумерке, а солнечный свет еще в верхних слоях атмосферы, э, верхнем... Освещение дает, иногда можно встретить объяснение, что это летит, летит ракета. Очень убедительно, прям такой гигантский огненный хвост. Иногда встречаются, причем даже в новости попадают доказательства и свидетельства падения гигантского метеорита. Тоже кому-то кажется, что вот это все летит и горит. В действительности это просто самолет и подсвеченный боковым освещением. Еще один классический пример. Вот такой. В небе летят медленно огни, такого обычно красноватого, оранжевого цвета, мерцают. И Их может быть несколько, он может быть один. Мне даже, когда только первые веб-камеры поставили на Дневой, вот возле, в районе Стрелки Васильевского острова в Петербурге, и мне тоже один из уфологов пришел в личку, присылает эти видео, говорит, «Смотри, они даже не скрываются!» А это как раз были годы особого, особой популярности в Петербурге запуска китайских фонариков. Знаете такую да, конструкцию из легкой бумаги, поджигаешь и полетела. Вот в данном случае именно их мы и наблюдаем. Еще один пример, о котором я говорил, когда даже опытные наблюдатели, астрономы с многолетним стажем, не, не были способны определить, что это такое. В один из моментов из одного города пришло несколько подтверждений, несколько вот таких фото, фотосвидетельств, что длинная цепочка ярких огней движется в одну сторону. Первое предположение, первое объявление, которое было, что это рассыпается какой-то большой космический аппарат. Там даже вроде бы нашли по по траекториям один старый советский аппарат, который уже снижался, и который, гибель которого ожидали со дня на день. И предположили, что это и есть как раз свидетельство и наблюдение разрушающегося космического аппарата. Да, не инопланетного, нашего. Но в действительности это оказалось новое развлечение. Прогресс науки и техники нам постоянно подкидывает новые виды НЛО, и в данном случае прогресс нашей науки и техники. Вот источники энергии и источники света стали настолько малы и легки, что их можно просто засовывать в гелевые шарики и запускать толпами. И со стороны человек, который не знаком с этим явлением, он никогда не определит, что это такое. То есть, опять-таки, можно быть отличным скептиком, рационалистом, понимать, что инопланетян не существует, по крайней мере, в нашем секторе галактики, но все равно не понимать, что вы действительно видите. То есть вы будете знать, что это не инопланетяне, но все равно видеть НЛО, потому что нет представления, что это такое. Вот похожее явление над Норвегией. Вся Норвегия видела эту спираль гигантскую. И никто, естественно, не понимал, что это такое, пока не пришло известие, что это русские испытывают очередную свою ракету, и не совсем удачно. Это, это испытание ракеты «Булава», которую, видимо, закрутила, и она породила... Это как раз точно тот же самый эффект, когда боковое солнечное освещение, которое здесь уже тень, здесь уже ночь, но на большой высоте, несколько десятков километров, солнечный свет еще есть, и вот он... Газы ракетные освещает и создает такое красочное зрелище. Вот тоже один из недавних примеров. Это уже штатный запуск американской ракеты и удачная, удачная запись. То есть сумерки, здесь уже ночь, но там еще яркий солнечный свет освещает газы, выходящие при запуске ракеты это, это явление называется «Медуза». В общем-то, ее можно наблюдать. Иногда подобное… Ну, в Центральной России это можно увидеть при запусках э, с присеска, если подходящее наклонение. Но ну, обычно это туда, к северу, это реально увидеть. Хотя опытные наблюдатели удавалось такое увидеть и из Москвы. Но, естественно, они знали, куда смотреть, во сколько смотреть и что видеть. И НЛО они это не называли. А вот это интересное явление. Их можно найти по запросу точно так же «Огни в небе, Санкт-Петербург». И они не единичны. Я просто в то, в то время, когда узнал о существовании этого явления, жил в Петербурге. И вот эти свидетельства о появлении огней в небе прошедшей ночью, сам я не видел, но свидетельства просто выплеснулись в интернет буквально за на следующее утро. То есть ночью это произошло. На следующем утром сразу несколько независимых людей с разных точек обзора выложили похожие видео или фото. Это как раз один из способов определить, что в данном случае это не фейк. Это действительно люди наблюдали какое-то явление. Осталось понять, какое. Ну, в данном случае я тоже решил не заморачиваться, позвонил знакомым журналистам, говорю, ребята, тут видели НЛО, ловите. Первое, что они сделали, вполне логично, они позвонили военным, сказали, да, это мы". Вот еще пример. Вот в данном случае вот эта съемка 2011 года, а вот это 2013, сейчас следующий. Причем, да, вот это явление, это 2013 года. И объяснение действительно, причем я случайно потом в интернете наткнулся, вот сейчас, секунду назад отмотаем. Вот здесь, если присмотреться, можно увидеть еще огонек, который со стороны, стоп, стоп, не туда, да, по-моему, вот здесь огонек, который вот он появляется, подлетает, и сейчас мы здесь еще вспышку увидим. Вот она. И удивительно, да, вот уже нам пытаются предложить альтернативные рациональные объяснения. Отражение, солнечный блик, да, это логичное предположение, но все оказалось намного интереснее. Человек, я с ним не знаком, просто в интернете нашел. Человек взял несколько съемок одного и того же явления, точнее он взял несколько съемок одного и того же явления с разных точек, даже из разных городов, по триангуляции определил расстояние, определил скорость вот этого движения этого объекта, и он определил марку ракеты, воздух-воздух по этой скорости. На самом деле это испытание пограничников, пограничной части под Петрозаводском летно-истребительной. Они бросают осветительные бомбы на высоте 10 километров над Ладогой, а потом истребители летают и расстреливают их, тренируются. Это происходит примерно раз в два года. И вот эта тема с огнями над Ладогой, она периодически всплывает, потому что они это производят. Причем потом я нашел даже фотоотчет, где фотограф просто фотографировал взлетающие истребители. То есть это взгляд совсем с разных сторон. И самое удивительное, что вот здесь почему было, это Санкт-Петербург до Ладоги, 50 километров. Но в тот, в тот день просто сложилась идеальная видимость, что человек в городе, наблюдая вот эти огни, довольно сильно, контрастно, без атмосферного размытия, он объективно не имел способности определить на глаз расстояние. Казалось, что это ну вот километров пять. До них И даже поверить не мог, что это находится над Ладогой на расстоянии 50. Но по факту, в общем, все сходится. И с осветительной бомбы, они как раз летят такой пачкой, они падают на парашютах, чтобы сократить скорость. И в общем все сходится, так что э, все работает. А вот это, э, это крепкий орешек был. Я часа три, наверное, потратил на то, чтобы понять, что это такое. Вообще в интернете он висит под э, заголовком то ли НЛО разрушает подлетающий к Земле астероид, то ли, ну там в разных кстати, изложениях можно, то ли это битва НЛО в небе э, над Землей. То есть там злые НЛО летят, добрые НЛО сражаются против них. Тут видно красные, белые огоньки. Но в целом непонятно вообще, что это такое. А сейчас еще и, и в конце там еще вид, видна вспышка, то есть, видимо, кого-то подбили, можно предположить. То есть фантазия... Если предположить, что это не фейк, что это действительно… Ну, такое обычно рисовать всерьез никто не будет. Если уж нарисуют, то действительно какую-нибудь какую тарелку убедительную. Что это такое? Это… Ди салют, это первый вариант, который я прорабатывал, не совпало. Я даже нашел ребят, которые где-то в США устраивают шоу во время прыжка с парашюта, еще под себя бросают пиротехнику и всякие там с горящими штуки на парашютах устраивают. Но это тоже не они. Оказалось, это десантники, причем не наши десантники. Когда мы видим красные огни, вот сейчас повторится, когда мы видим красные огни, они освещение для себя, это ночные десантные прыжки, они очень опасные, сложные, и вот в данном случае, вот начало, они зажигают красные фонари на своем теле. Красный цвет нужен для того, чтобы не слепить друг друга окружающих, то есть ты свет видишь, и при этом он тебя не ослепляет. Это нужно, чтобы не прыгнуть к своему товарищу в парашют, не погасить его и все остальное, для безопасности и не ослепить его вблизи. Потом, когда они разли, разлетаются, они включают ярко, яркие освещения, тоже у них фонарь отдельный для этого на теле висит, чтобы уже видеть, куда ты садишься, потому что при, ярко, при красном свете ты этого и не увидишь. И вот эта вспышка, которую мы видим, это, видимо, какая-то пиротехника для того, чтобы для всех них осветить место посадки. Так что самое, вот если мы какую-то видим непонятный огненный шар, в небе наиболее э, простейшее объяснение — это что-то военное затеяли. Но мы пойдем дальше. Иногда можно найти съемку с объяснением уфологов. Вот это, смотрите, это насовское видео, которое записывает спутник, летающий вокруг Солнца. Если мы присмотримся, мы увидим темный объект, который совершает регулярные вращения вокруг полюса Солнечного. И первое, что я подумал, это да ну фейк. А в интернете его можно найти там, под надписью, что это маяк инопланет, инопланетян, что это база инопланетная, которая курсирует. То есть чисто баллистически все, что мы знаем о баллистике полета в космос, вот так спутник разместить нельзя физически. Его все равно будет куда-то, даже если мы забудем про дикую температуру, миллионы градусов, которые в этом месте, просто он не будет так висеть над полюсом, он будет, его можно только по орбите вокруг запустить. То есть баллистика наша такое не может. И баллистики не могут представить, не смогут представить, как это работает. Идем на сайт НАСА, проверяем видеозаписи. Это действительно так, это действительно съемка и действительно это, этот объект условно крутится. Потом, что вот из него можно вытянуть? Потом я попробовал посчитать вот, разброс по градусам, угловое, угловое расстояние, которое он совершает. Оказалось 14 градусов. Потом я поднял всю историю записи этого объекта до того момента, когда космический аппарат только подлетал туда. Оказалось, что этот объект мечется вот так вот вокруг Солнца, когда только начинается экспедиция этого космического аппарата. И только потом до меня дошло, что это такое. Я пошел на сайт НАСА который посвящен этому спутнику. И там отдельная статья. Для этого есть пояснение, которое называется «Мусор на оптике». Это просто пятно на телескопе. Но поскольку в данном случае спутник совершает покачивание, а 7 градусов — это наклон оси Солнца. И вот этот оборот это действительно происходит за год, за который спутник пролетает вокруг Солнца. И он ось Солнца всегда держит вертикально, но при этом, чтобы она стояла вертикально, поскольку фактически она передвигается, а ему нужно, чтобы она проходила по центру экрана, он сам совершает покачивание туда-сюда своим телескопом. И вот это движение точно отвечает движению мусоринки на телескопе. И при этом, да, есть несколько таких телескопов, и только на одном вот виден этот объект. Иногда можно встретить такие сообщения, что ну, мы их не видим, или мы можем что-нибудь сфотографировать, люди вот, снимут какой-нибудь блик очередной, о котором я до этого говорил, и говорят, я этого глазом не видел, но вот они значит используют специальные секретные такие щиты, чтобы наши глаза их не видели, а наши камеры могут их взять. Либо наоборот говорят, что они могут скрываться так, что наши камеры их не увидят. На сегодня наши телескопы могут наблюдать практически во всем диапазоне электромагнитного спектра. То есть все, от гамма-излучения до, до радиоволны мы можем видеть во Вселенной или где-то поближе. И если бы они пытались там спрятаться от наших глаз, а наши глаза видят очень узкую часть этого спектра, и все остальное нам уже доступно на сегодня техникой. Но и там никаких признаков их нету. Пойдем дальше, попытаемся это сделать. Теперь, да, суть моего, то, с чего было заявлено, в анонсе я научу уничтожать НЛО. Поскольку НЛО — это неопознанный летающий объект, единственный способ его уничтожить — это опознать. Поэтому вот у меня недавно у самого было подобное наблюдение НЛО. Я смотрю так, яркая, яркая точка, довольно точная устойчиво стоит на одном месте. Значит, не самолет, да, слишком яркое, чтобы быть Марсом или Юпитером. Ну, потом все оказалось проще, это оказался фонарь на вышке. Поэтому сразу ну, можно предлагать там разный набор определенных объяснений, которые чаще всего встречаются. Там может там падение метеорита, если что-то движется. Но нужно понимать, что ваш рациональный ответ не всегда будет правильным. И что-то и мы можем не знать. И там мне постоянно что-то новое подкидывают, и любой там самый опытный астроном, который всю жизнь смотрит в небо, точно так же может увидеть НЛО, потому что просто не поймет. Либо что-то новое там было запущено, либо что-то он упустил. Но в целом, вот примерно такой у меня набор самых очевидных, опознанных летающих объектов, того, что можно увидеть в небе, он примерно вот таков. И вот здесь надо пояснить, в чем разница между фонарем и лучом прожектора. Вот фонарь мы показывали на предыдущем слайде, а луч прожектора иногда всякие там, когда крутые фестивали устраивают или просто какую-нибудь презентацию у входа, ставят мощный прожектор, который бьет в небо или там делают его вращающимся. Если висят низкие облака, и мы идем ночью, мы можем увидеть пятно этого прожектора на облаке, если он достаточно мощный, и у него достаточно узкий луч. И мы можем это сфотографировать, мы можем удивиться, что это там такое вообще. Это вот в данном случае такой пример. Спутник. Ну, здесь можно Международную космическую станцию в спутник внести, она тоже достаточно яркий объект, такой яркий белый объект, медленно, ну, достаточно относительно медленно или быстро продвигающийся, проходящий по небу. И тоже без знания того, что это такое, сложно, сложно опознать, что именно так, что это есть. Но в целом большинство объяснений таких, но я говорю, что это не, не исчерпывающий список. Это просто самые очевидные, а в дальнейшем нужно просто смотреть. Но первое, к чему... Я вот, если вы сами что-то наблюдаете, если ваш друг что-то наблюдает, иногда говорят, что их поведение не соответствует нашим знаниям физики или их поведение не соответствует законам физики. Нужно сначала точно понять, что мы видим. Потому что пятно прожектора на облаке может носиться с такой скоростью туда-сюда, что, конечно, пилот этого пятна давно бы погиб от перегрузок, если бы это действительно носилась какая-нибудь летающая тарелка. Но нужно действительно видеть и понимать достаточно объективно, что, что ты видишь вообще. Ты можешь видеть совсем не то, и э, ты можешь представить себе, как это действует, как это движется объект. Но там может быть совсем и другая траектория, и другое, э, другая физика его появления. Поэтому скептицизм, конечно, ценен, и стоит его учитывать, но всегда нужно знать, что ты можешь ошибиться, каким бы скептиком и рационалистом ты ни был. Ну, в данном случае, да. В конце концов, они когда-нибудь прилетят и кто-нибудь первый скажет, О, я вижу НЛО, это инопланетяне. Ну, будем на это надеяться. Так, ну ваш вопрос. Вы первую руку подняли. А, да, микрофон. У меня довольно быстро получилось, так что постараемся поговорить. Да, Виталий, спасибо. Меня Михаил зовут. Мы уже так заочно знакомы. У меня вопрос. Значит, я недавно общался с уфологом с одним, и он... Но он не говорит, что это инопланетяне, он говорит, что это вот эти НЛО неопознанные, да, это некие свидетельства каких-то сверхтехнологий. Мы не знаем, неземных, земных, неважно. Не вот он привел примеры из Советского Союза, значит, такие случаи, как высота 611 Дальнегорский вот это mm -hmm. известный случай, и второй случай – Петрозаводский феномен, который там еще называют тоже «Медузой». Про Петрозаводский говорите. феномен – совершенно четко. Это как раз старт Плесецка. Там Плесецк рядом, картины, которые с тех времен остались, и зарисовки четко соответствуют именно «Медузе» либо это был там один из первых пусков, либо это был какой-то первый неудачный пуск, что вот все, скорее всего там просто по времени сошлось, как, вот как я здесь показывал в примерах сумерки, боковой солнечный свет, ясное небо и гигантское э, свечение с, вот в этой, с высотой я там смотрел, ну там якобы предположительно крушение НЛО произошло в гору. Да, крушение НЛО, ну. Как показывает практика, скорее всего, если что-то действительно упало, то это опять что-то военное запустили, просто никому не сказали об этом. И там какая-нибудь активность, связанная с этим. Другое дело, когда э, потом идут туда, находят какие-нибудь образцы и говорят, что это вообще материал, который там э, наша наука не может создать или еще что-то. Э, нужно всегда смотреть, кто действительно анализировал эти образцы. Потому что я в интернете встречал какой-то совершенно дикий, по количеству репостов, пост о том, что человек нашел там, вот мы такой нашли образец, наверное, это метеорит, магнит его не берет, азотные жидкий азот его не берет, что в общем-то, любой камень жидкий азот не возьмет. Вот. Но это просто отходы металлургического промыш металлургической промышленности, но при этом куча народу там тысячи комментариев обсуждают, если какие про какие-то земные образцы, нужно всегда смотреть, кто их анализировал, есть ли реальные результаты этих исследований. Или это как обычно, я вот дал ученому, он у меня посмотрел, он сказал, что такого не может быть. Все ошибаются, в том числе ученые, поэтому ну, исторически вот там, с Розульским инцидентом то же самое есть. Чаще всего это оказываются к этому причастны военные. Но э, военные не которые схватили летающую тарелку, пытают инопланетянина или препарируют и скрывают от нас правду. Как раз говорят, что в розыльском инциденте инопланетян использовали в качестве прикрытия. Э, то есть э, вот в данном случае, если что-то упало, скорее всего это военные. Либо ракета куда-нибудь не туда улетела с испытаний, либо что-то похожее. Следующий вопрос. Ну, давайте вот оттуда, а, с, где? Галер... Где? с галерки. А. Ну, почти с галерки. Кто там ближе всех? Александр, беги. Здравствуйте, Виталий. Меня зовут Сергей. Спасибо за лекцию. Как вы закончили лекцию? Рано или поздно и на прилетят. Какова должна быть фотография, что это НЛО действительно инопланетный корабль? Какие доказательства должны быть? Доказательства будут не фото, Доказательства будут в том, что они придут к нашему правительству, скажут, вы что вообще ошалели творить такое на планете и что-то вроде этого. То есть вряд ли это будет появиться и исчезнуть. Даже если они появятся и исчезнут, и будет там 10 фотографий этого, нам это ничего не даст. Если они уж прилетели, то, наверное… Это будет лишь началом событий каких-то. И да, Я сомневаюсь, но подобные вещи скрыть практически невозможно. То есть такой вариант, как там, либо их захватят военные, либо всегда либо среди военных окажется какой-нибудь человек, либо тщеславный, захотящий прославиться, либо э, стремящийся добиться правды и все остальное. То есть... Э, там, где в заговоре задействованы больше двух человек, там кто-нибудь обязательно сольет на сторону. То есть длительное время сложный заговор удержать невозможно, всегда что-то вскроется. Поэтому если они прилетят, мы об этом ну, из каждого утюга скажут, и никто из этого заговор строить не будет. Николай, а вот девушки в четвертом ряду. Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос э, о сообществе людей, которые ищут неземные цивилизации. Э, я так понимаю, что вы общаетесь и с случайными свидетелями, и с уфологами, и с профессионалами. Как так получается, что э, цель у людей одна, а кооперация по сути по минимуму происходит? Спасибо. Разница в методах. Под профессионалами, я надеюсь, вы понимаете не профессиональных уфологов, а ученых, задействованных в процессе сети поиска внеземного разума. Разница в подходах. Если для людей, занятых в проекте сети, методы те же самые, научные, то здесь люди абсолютно игнорируют все научные методы, то есть они там видят, видят пятно в небе, они уже знают ответ, что это такое. И между ними, естественно, никакой кооперации быть не может. То есть в данном случае, если какой-нибудь уфолог подключится там, к проекту SETI Home, ну, окей, здесь будет кооперация, но какой-то пользы внести он просто физически не сможет. Даже есть, оказывается, я сам об этом не так давно узнал, помимо сети вот, поиска в, по радиоизлучению, по радиошумам, там, в радиоимпульсов, есть сети как раз... Вот они совпадают, ученые, которые ищут разбившиеся летающие тарелки там на Луне и на Марсе, и фанаты тоже есть такие, которые этим же занимаются. Разница только в том, что фанаты не профессионалы, они их там находят. А все-таки ученые понимают, что... Ну это Саган сказал, что экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Вот таких доказательств... Пока ученые не находят, поэтому... Но искать они, конечно, продолжают. Но это как в луже крокодилов ловить. Можно ловить, но если ты поймал или утверждаешь, что поймал, тут к тебе посмотрят уже скептично, мягко говоря. Вот, а, Александр. А... Вот, вот, вот, вот туда пошел. Не, не, Александр, вот там. Ну вот, второй ряд. ряд, вот, вот. Ну, как-то а да. есть. Время вообще еще есть? Протокол, есть вообще какие-то протоколы действия в случае, если инопланетяне все-таки появятся? Или, как обычно, все начнут бегать, типа, А, все, мы падаем. Во-первых, у меня большие сомнения по поводу, что все, все начнут бегать, а, потому что если, они, если инопланетяне тут же не начнут расстреливать там белые дома Кремли всех стран, то есть начнут рушить современную государственную систему, я не думаю, что они вызовут какую-то панику действительно. Ну, будет любопытно, да. Ну, народ соберется на улице, как там после полета Гагарина. Ну, будет повод поговорить, как-то объединиться друг с другом. И вот эта вот гипотеза о том, что если мы на Марсе найдем жизнь, то окажется, у людей сразу проснется паника. Это ни с чего не взято. И это представление о людях, что вот... Если они нападут, конечно, но тогда, в общем-то, вот насчет нападения, насколько я знаю, ну это даже не протокол насчет нападения, просто протокол насчет чрезвычайных ситуаций. У МЧС, у американских там служб это есть. У американцы несколько лет назад проводили испытания, точнее, проводили тренировку предупреждения там чрезвычайных ситуаций под видом, под легендой нашествия зомби». То есть на модной теме они просто людей тренировали и обучали, что нужно делать в критической ситуации. И, в общем-то, нас всех на уроках УБЖ то же самое объясняли. И нам придется, наверное, делать это и в случае, если на нас там американцы нападут, и если на нас инопланетяне нападут, и если мы на американцев нападем, нам всем придется, наверное, делать одно и то же. И э, здесь какого-то строгого... Наверное, где-то что-то там, где-то в правительствах прописано, какой-нибудь чемоданчик там в пыли в углу в самом дальнем, там, в президентской кладовке, на котором написано в случае прилета инопланетян открыть и прочитать. Вот. Может быть, что-то такое есть, но в этом реально нет никакой необходимости. Космонавты говорят, что у них нет такой инструкции, что если к ним кто-то там постучится, э, там что им там хлеб-соли или как-то еще. То есть... а такого протокола у них нет. И давайте последний вопрос. Николай, да еще, вот, вот. Еще пер... времени уже. 4 минуты. У нас, Ну, мы в целом передержали, а, мы, да, да, да, Николай, затянули. вот да, Я обещал человеку. Вот, да. хорошо, хорошо. Добрый день, спасибо за доклад. А вот если бы где-то была поблизости цивилизация, подобная землей, земной, на каком расстоянии мы бы ее обнаружили сейчас с нынешними технологиями? А, ну, в зависимости от того, где. В чем бы мы ее искали? Если, если мы бы ее искали в радиолучах, вот сейчас в радиусе 100 световых лет отдельная программа, финансируемая меценатом Юрием Милнером, Breakthrough Listen, как раз задействована тем, что мощные радиотарелки слушают звезды, находящиеся в радиусе 100 световых лет. Ну, пока никого не нашли. Радиоизлучение это самое очевидное, но опять-таки Земля является источником радиолучей разумного происхождения там жалкие сто лет. То есть если мы там застанем их 19 век, мы их не услышим. Еще одно движение сети вот поиска этих сигналов лазерных. То есть предполагается, что лазером действительно можно отправить гораздо дальше сигнал. Сейчас буквально последние исследования даже российских ученых по проекту Радиоастрон показывает, что радиоволны очень сильно рассеиваются. И какой-то связанный сигнал на какое-то значительное расстояние даже внутри галактики очень сложно передать. Там действительно 100, 100 световых лет, наверное, мы еще созвониться сможем, но уже с той стороны галактики нам точно ничего, даже если они что-то нам передадут, мы это не услышим, не декодируем и не поймем, что это попытка какой-то разумной связи. Ну Условно можно сказать, вот действительно, в радиусе 100… 100 световых лет мы их в радиодиапазоне услышим. Ну, если, например, у них ядерная война начнется, по идее мы тоже там по тем же самым радиоимпульсам могли бы это зафиксировать. Они могли бы зафиксировать наши испытания ядерные. Но сейчас уже ядерных испытаний нет, и у них возможности нас услышать нет. Так что это даже в таких далеких средствах поиска мы все равно ограничены для масштаба. Просто вот у нас тут радиус... Шарик значит диаметром 200 световых лет, вот в, которых мы, в котором мы что-то более-менее уверенно можем искать и надеяться найти. А масштаб галактики нашей, Млечный Путь, 100 тысяч световых лет. То есть мы очень маленький пузырек в своей собственной галактике можем более-менее уверенно прослушать и понять, есть там кто-то разумный или нет.